Срабатывание звуковой сигнализации по низкому уровню температуры. То есть, если у вас установлено 38 градусов, а параметр AL установлен на 0,5 градуса, то, соответственно, срабатывать звуковой сигнал будет при температуре 37,5 градуса. Нажимаем, выбираем. И устанавливаем, например, вот AL 0,5 градуса. Нажимаем SET, подтвердили. То есть, в данной ситуации, когда выставлена температура 38 градусов, звуковая сигнализация по критическому уровню низкой температуры будет срабатывать на 37,5. То есть, нажимаем еще раз, проверяем. Код AL. Выбираем 0,5. Ну, выставим, например, как было в заводских настройках, 1 градус. Подтверждаем. Следующий параметр – это код AH. Это параметр срабатывания звуковой сигнализации по критическому уровню температуры верхний предел. То есть критически высокому уровню температуры. Так же самое, как и в первом случае. Нажимаем, выбираем его... Вот, например, 0,5 градуса, соответственно, если и подтверждаем. Соответственно, если у вас установлена температура 38 градусов, то при температуре 38,5 будет срабатывать звуковая сигнализация. Проверяем, выбираем 0,5, выставляем опять до заводских 1 градус. Следующий код обозначение на дисплее, код AS. Это с помощью него вот, вы можете настроить звуковую сигнализацию по критическому уровню влажности. По умолчанию она стояла на 45%. Вы можете установить на 50%, 55%, ну и так далее. То есть это значит, что когда будет влажность опускаться ниже 50%, или 45, ну, то есть, как вы выставите, у вас работает звуковая сигнализация. Установим до заводских. Следующий код – это код CA. Код калибровки датчика температуры. То есть, если у вас есть какой-нибудь градусник, эталонный, бабушкин так называемый, и вы в нем на 100% уверены, вы можете, его откали... вы можете инкубатор откалибровать по этому градуснику. То есть нужно заложить, посмотреть разницу в показаниях эталонного градусника с датчиком температуры и с помощью обозначения на дисплее кода... СА установить эту дельту как в плюс, может там 0,4 до да, погрешность, так и в минус, следующий код, о котором я хочу сказать, это есть возможность повысить и понизить режимы регулировки температуры. В большинстве инскубаторов и в этом также можно установить температуру в диапазоне от 30 до 40 градусов. Вот. Как вы видите, влажность опустилась ниже 45% и сработал звуковой сигнал, и появился значок, значок критического уровня по влажности и заморгал этот параметр. В дальнейшем этот параметр, звуковой сигнал, будет срабатывать каждые 5 минут, пока вы не добавите влажность, и влажность не установится выше как минимум 45 градусов. Ну, мы пока на момент съемки выключим звуковой сигнал. Итак, следующее, чтобы повысить или понизить диапазон регулировки температур, мы нажимаем и выбираем LS. Это значит, что мы понижаем сейчас верхний или нижний предел. То есть в данном случае сейчас нижний предел вот устанавливаю, например, 29,5. Подтверждаем. То есть ниже, чем 29,5, я теперь установить температуру не смогу. Давайте проверим. Все, не срабатывает. Точно так же, как и выше, чем 39,5 градусов. То есть 39,5 сейчас верхний предел. Вот, 39,5 выше не идет. Хорошо, давайте повысим верхний предел. Это можно сделать с помощью кода HS. Вот, 39,5 делаем, ну, например, до 40. Подтверждаем клавишу ISET. И теперь вы видите, что можно до 40 и не выше. Вернем теперь настройки к заводским. Параметр нижнего уровня до 30 градусов, а параметр верхнего уровня регулировки температуры до 39,5 градусов.